ребят я прошел дэв строка и сейчас опять же видео без лица потому что ну, будет так на всю на всю видео будет лицо и видно вот ну, как бы я прошел дев строка ага. все кончено стоит А кол вот такой чё будет со мной мне нельзя пингвина я ему не все ему запрос задал задание выполнено победить дев строка и у меня оружие новое. О, управляемый Ковыч, окей, Энто. От всех боссов будут не оружие, только кроме одной дамы такой. Я должен пригодиться Восьмой управляем byte так настроить на помощник там за спицы с коллекцией по трос пробел Блин, ну, Б, ну, бриз, блин, блин, блин, на F надо, так. Блин, ну, пал, ну, блин, ну, поделить с вами, ага. Так, что надо дальше делать? Так, ну, дальше надо наверх подняться.